Она начинает тебя забывать и ты это чувствуешь словно подкожно. Пытаешься что-то найти и узнать и душу своим появлением встревожить. Она начинает уверенно жить, шутить, флиртовать и друзьям улыбаться. И рвется из прошлого тонкая нить, которая так не хотела порваться. Она начинает с нуля. Ну и что? Ну нуля начинать это вовсе не страшно, а страшно прождать бесполезно того, кому ее сердце, по сути, не важно. Она начинает тебя забывать, и знаешь, она тебя все же забудет, а время заполнит пустую тетрадь другими людьми, и тебя там не будет.